всем привет привет и добро пожаловать на канал я оля как же давно не было обзоров я уже даже и забыла эти моменты и если вы хотите еще какие-то интересные обзоры на моем канале то обязательно ставьте лайк. И сегодня у меня обзор очередной бьюти-коробочки от компании Royal Samples. У них вышла замечательная коробка вместе с компанией э, Eligirl. El Это журнал такой. Здесь вот он также шел в комплекте. Сейчас вместе с вами мы будем смотреть, что у нас внутри. Как я сказала, здесь уже был представлен сам журнал. Журнал, в принципе, неплохой есть чего почитать, мы не будем его рассматривать и еще удивительно что в бьюти коробочки положили носки вот такие вот дизайнерские носки на улице жара а мы в носках конечно странно, вот такие вот носочки розовые с надписью и сердечками ну ладно, пригодятся и давайте же приступим к самой коробочке и посмотрим что у нас внутри Лично состав я уже знала заранее. Перед тем, как ее заказывать. И меня э, покорили некоторые продукты в этих коробочке. И еще покорила оформление. Смотрите, насколько красиво. Здесь мой любимый единорожек. Здесь же э, радуга. Здесь же кексик. Очень-очень красиво. И вот в этой бумажке у нас э, описано все, что лежит в данной коробочке. Что очень удобно. И можно почитать про наполнение и понять, что это такое. И давайте, что будет попадаться, о том я и буду рассказывать. И здесь очень-очень много всего. И стоило достаточно недорого. Если кому интересно будет, ссылку оставлю в описании. И давайте же приступим. Первое, что попадается, это вот такие вот интересные гвоздики. Они а, такие пушистики. И думаю, что сама буду ли я носить их или нет. Но... Они красивые, и стоят они достаточно недорого, 99 рублей. В принципе, такие необычные, летом можно их и поносить. В коробочке у нас представлен тональный крем-флюид для лица. Вот это вот от Диваж средства я хотела попробовать, и посмотрев и подглядев фотографии других девушек, поняла, что всем приходят достаточно хорошие оттенки, нейтральные, и... Этот оттенок полностью по цвету мне подошел, то есть он полностью сливается. Хочу сказать, что этот тональный крем очень хорошо растушевывается и приятно пахнет. И не ложится прям таким жирным-жирным слоем. То есть это для лета прям идеально. И он в коробочке стоил 449 рублей, что уже окупает половину коробки и полностью полноразмерное средство. 0,1. Так что я лично довольна, что мне эта вещица попалась. Следующее, что я также очень хотела попробовать, это у нас хайлайтер от компании Сода. Очень красивое оформление, которое также меня зацепило, еще когда были хотелки. Смотрите, здесь такие наклеечки классные представлены. И вот здесь вот такая вот классная рыбка. Вот Дизайн, конечно, очень классный. И смотрите внутри тоже какой красивый дизайн. Здесь зеркало, оно сейчас защищено пленкой, не пугайтесь. И сам по себе хайлайтер очень красивый. То есть, если его нанести на лицо, будет очень красиво. Можно и Выделить зону век, и также и щеки, и также а, над губой. Что очень красиво, в принципе, по запаху и по блеску он мне понравился. Правда, очень красивый. Так что эта вещица также меня удивила. И сейчас я вам скажу, сколько она стоила. Полноразмерное средство 539 рублей. То есть уже вот эти два средства окупают полностью коробочку. Так, дальше что у нас вкладается? Это... Пудра-матирующие, фиксирующие пудра для лица от Maybelline New York. Причем оттенок уже был сразу же известен. То есть, если вы будете заказывать коробочку, вам придет именно этот нейтральный оттенок. Этот оттенок для девушек блед на лицах в принципе он мне также идеально подойдет компания Maybelline очень хорошая так что можно не стесняться смело покупать и стоит она 350 рублей ее мы используем для фиксации макияжа в конце очень нужная вещица особенно для лета что у нас еще есть интересно в коробочке здесь у нас туалетная бада я ее уже попробовала кстати очень приятный аромат Компактная версия, любые такие вещицы, класть в сумочку и носить их с собой. Туалетная водичка, фруктовая, очень приятный аромат. Так, дальше, что у нас еще есть коробочки Это маска для лица, я точно знаю. Это ночная увлажняющая маска. Это у нас... Если полностью стоит, то 1184 рубля. У нас такая маленькая Саше. Я уже знакома с этой компанией. Она делает очень хорошие маски для лица. Понравилось, что пробник закрытый. Не буду сейчас открывать. С удовольствием попробую. Потом вам расскажу. Ну, сразу скажу, что именно эта фирма очень хорошая. Что также порадовало. Еще в коробке есть у нас полирующий скраб для тела с кокосовой стружкой от Миксит. Честно. Все время в городе, когда бываю, прохожу мимо этих магазинов брендовых Миксит. И все время есть желание что-то купить. И... Но меня все время как-то останавливает, что там только их косметика. И не хочется тратить время, разглядывая и пробуя какие-то бутылочки. И очень удачно, что Royals Samples добавил свою коробочку именно средства от Миксит. Есть возможность попробовать и оценить. И данный скраб для тела, полноразмерное средство, стоит 895 рублей. Здесь 250 грамм, представляете? Здесь вижу, что есть такая... Защитная штучка, если скраб вы использовали, можно закрыть на змеечку, и ничего у нас отсюда не вытечет. С удовольствием попробую, очень-очень интересно, и думаю, что средство должно быть хорошее, позже вам обязательно расскажу. На этом еще сюрпризы в коробочке не кончаются. Также в этой коробочке за 1300 рублей стоимость вот этой всей коробки шла тушь для ресниц от Зернова. Так, так, так. Просто тушь. Написано сделать яркий макияж. Я ее попробую. Это также полноразмерное средство, которое стоит 560 рублей. Честно, от Зернова я не пробовала еще вообще никакую косметику. Для меня это будет опыт. Также пока не буду ее открывать. Так что обязательно попробую, потом вам расскажу. Что здесь еще у нас есть коробочки? Еще в коробочке у нас представлена помада от Ифраше. Это у нас гудная помада виртуозный цвет сатиновый. Пахнет она очень красиво. И дизайн у нее тоже очень красивый. Но единственное, конечно, я не люблю очень яркие цвета. Она такая насыщенно розовая. Но пахнет очень вкусно. Думаю, что подарю ее кому-нибудь. Ложится очень приятно на руку. И пахнет тоже хорошо. Не могу ничего про нее сказать. И цена у нее 690 рублей. Также полноразмерное средство. Royal Simples нас прям очень радует. Так, еще в этой коробочке у нас есть мицеллярный рассеон для очищения кожи и удаления макияжа. От Avene, если я правильно называю этот бренд. Честно, не пробовала еще ни разу данную марку. И с удовольствием попробую. Что это такое? В общем, буду использовать для снятия макияжа ее. Водичка тоже достаточно такой большой объем. И еще в коробочке у нас представлено два средства. Первое это матирующий уход. Вот такая вот маленькая миниатюрка. С фирмы Раньше я с этой не сталкивалась. Пахнет приятно. Это я уже точно могу сказать. Наносить утром и вечером на кожу лица. Попробую, потом вам расскажу. Честно, пока не знаю. Об этой фирме ничего. Так что очень интересно. И еще у меня есть такое второе средство. Сейчас найду его в описании. Это у нас пенищийся муж. Сиби... Сибиаклир. Мягкий пенящийся мусс деликатно чищает кожу, не пересушивая ее. Удаляет загрязнение. Так что тоже так попробую. Честно, не знаю. Полноразмерное средство стоит 1028 рублей. Тоже интересно. Люблю иногда поэкспериментировать. И последнее, что было в коробочке, я уже это средство не выдержалась и съела. Очень красивый дизайн был у него. Это леденец был на палочке от кариеса такой вкусный леденец с каким-то добавленным у нее частичками был, сладкий освежающий так что вот такая вот у меня вышла коробочка и настолько много здесь оказалось средств за 1300 рублей просто идеальный состав и еще и журнал почитать, еще и носки в подарок прислали, так что Спасибо Royal Samples за эту лимитку, мне она очень понравилась. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте пальчик вверх. И спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео, в следующем обзоре. Всем пока-пока!